Сегодня мы приступаем к работе с нашим четвертым центром, энергетическим центром, или чакрой, как мы это в рамках восточной терминологии называем, к анахате. Это сердечный центр, который находится у нас в проекции нашего тимуса, нашего сердца. Этот центр Анахата является тем центром, который, по сути, соединяет наши разные миры, в какой-то степени можно это упрощенно назвать, потому что именно в этом центре у нас совмещается духовное с материальным. В этом центре в прямом смысле накапливаются наши эмоции. То есть это уже конкретный, человеческий, базовый, ментальный ментальный центр. И, конечно же, этот центр отвечает за аккумуляцию, трансформацию распределение всей энергии по нашему телу. Те люди, которые слушают сейчас это видео, являются семинаристами нашей э, школы, путь интуиции, конечно же, знают намного больше. Но в марафоне «Чакральная чистота» Мы с вами разбираем базовые понятия. Кому нравится это пространство, добро пожаловать. Приглашаем всех на курс «Сам себе целитель», набор на который является открытым. Но давайте продолжим об анахате. Мы традиционно с вами сейчас разберем только базовые основы, понятия. И я вам дам технику которая позволит вам начать день, каждый день на протяжении этой недели с осознанным включением в Анахата-центр и, конечно же, прожить этот день с этой самой осознанностью и завершить его с помощью очистки своего сознания, своего даже тела, в том числе, если есть, уже на уровне материи, какие-то блоки в рамках этого центра, то могут пройти и ваши проблемы с позвоночником, и актуализироваться, активироваться и исцелиться проблемы с сердцем легкими, потому что именно этот центр является проекций данных органов и систем организма. Да, еще помимо сердца легких, он также отвечает за наши руки. То есть наши руки являются продолжением сердечного центра частично. Они... они Носители двух центров, они подключены к управлению двумя центрами. Это и Вишутха Горовой, и Анахата Сердечный. Если учесть тот факт, что без открытого, чистого, алмазного сердца мы, в принципе, не способны проявлять любовь, в том числе и безусловную любовь, то этот центр конечно же, сложно переоценить работу его и чистоту его можно разве что недооценить. Если мы являемся людьми помогающих профессий, если мы целители, психологи, тренеры, учителя, медики, какого угодно рода, наставники или управленцы, нам очень важно иметь чистый, раскрытый сердечный центр. Его нужно иметь всем таковым чистым, алмазным, раскрытым и э, с легкой потоковой проходимостью. И тогда у нас в, во всех сферах, во всех наших мирах все окей. Есть люди, у которых плох, плохая проходимость сердечного центра, и из-за этого есть дисбаланс между миром духа, духовности, интеллектом и физическим телом. Из-за этого очень часто происходят и прорастают заболевания. Из-за этого проявляется некая такая форма и э, тирано-жертвенных отношений, связка созависимости и так далее. Все это из-за проблем в сердечном центре. Я вам сегодня дам обязательно одну из мощных практик, которая является энергоинформационной и, исцелить, и, и целительной и подходит для работы с собой, а также для работы с другими людьми. Та мантра, которая управляет центром анахата, звучит так. Ям, ям, ям. Цвет этого центра, этой чакры, вернее след, который оставляет волна, волновая волна на, на частоте анахаты, является зеленым. Соответственно, луч, который проецирует наше сердце, является зеленым. И тело, которое является телом проекции четвертой чакры, также имеет условно салатово-зеленый оттенок. Какие основные эмоции, какие основные блоки закрывают наш сердечный центр? В первую очередь это обиды. Обида является следствием, она не есть причиной. Мы очень часто слышали такую фразу, что обидеть человека невозможно. Человек выбирает обидеться. И это действительно так. Когда появляется обида, когда проявилось некое разочарование, потому что до разочарования было очарование. То есть если человек наидеализировал какую-то ситуацию другого человека, место, образ, действие в виде представления о том, как правильно, и вдруг реальность доказала обратное, шаг влево, шаг вправо, но в любом случае не так, как идеализировал ум, то это называется что? «Разочарование». И, конечно же, первым, что хочется сказать для всех людей на свете — не очаровывайтесь, не идеализируйте, не создавайте себе кумиров, не придумывайте себе идеального мира, которого нет. Наш мир дуален, и он многогранен. И никто никому ничего не должен, не должен, потому что комфортно понятие очень субъективно, норма очень субъективна, удобно, нравится, вкусно, классно, очень субъективно. У нас очень разные представления о том, что есть "окей". И э, чем глибче наша система, чем чище наш сердечный центр, чем открытие наше сердце, тем мы меньше идеализируем. Но мы можем также и очистить свое сердце, если мы перестанем идеализировать, если мы пойдем от обратного. Если мы каждую свою ситуацию прокрутим, проанализируем и уберем оттуда претензии, уберем из ситуации эмоции, наши ситуации просто останутся пустыми. Если в чем-то нет эмоций, которые вложили в это что-то на нами мы, мы вложили, да, мы вложили в ситуацию какие-то эмоции, то они просто станут задачами, они перестанут быть трагедиями, они перестанут быть разочарованиями. И э, как следствие люди, которые перестают в первую очередь внутри себя ожидать, то есть идеализировать, ожидание чего-то создает разочарование. Разочарование создает обиды. Обиды создают закрытое сердце. И в следующий раз у человека срабатывает рефлекторно, срабатывает просто... Э, из механики, из обученности ума и нашей системы реакция на похожие ситуации. То есть у нас тотально блокируются еще и остальные другие центры, и мы уже мыслим из опыта, да, вот как бы опытом это так называем, и мы уже включаем в легкой степени недоверие. Поэтому нужно работать со своим сердцем. И а, я хочу назвать еще одну такую эмоцию, которая блокирует также сердечный центр. Это зависть. Да, зависть очень сильно блокирует сердечный центр. Если энергии в сердечном центре и так было мало, и пропускная способность этого канала была низкой, соответственно, человек такой склонен уже все больше и больше руководствоваться своей жизнью умом. Умом, только интеллектом, только той коробочкой, которая собирала опыт. И это есть плохо, потому что именно раскрытость нашего сердечного центра позволяет нам быть интуитивными. Здесь является, находится наша сенсорность, первичные центры, чистой интуиции они начинаются в сердце если у нас все плохо с сердечным центром мы не умеем контролировать свои эмоции соответственно мы не умеем принимать эмоции остальных людей распределять их идентифицировать не, на, на, не одевать их на себя не примерять все что вокруг тебя происходит а, только на себя когда у нас закрыто сердце человек начинает все воспринимать умом и все воспринимать персонально как будто бы все что происходит происходит для него или о нем или о нем это плохо на самом деле и большинство людей конечно осознав это Ищут, ищут варианты, ищут способы раскрытия своего сердечного центра, ищут способы самоспасения в какой-то степени. Когда у нас закрыто сердце, у нас блокируется возможность реализации своей потенциальной творческой энергии, которая рождалась в нижних центрах. Она не имеет возможности просто пройти в материализацию, и э, нам сложно достигнуть какой-то социально значимой роли, должности, занятию некую функцию, да, ячейку в обществе. Поэтому без сердечного центра нам никуда. И я вернусь к зависти. Зависть — это в первую очередь склонность сравнивать. Она снова прорастает из чего? Из очарования, из идеализации. Если человек научился в своей жизни сравнивать себя только с собой, у него не будет проявляться зависть, соответственно не будет блокироваться сердечный центр, и этот центр наоборот, сердце будет всегда фонтанировать безусловной радостью и безусловной любовью и безусловным каким-то вот принятием, одобрением, отсутствием контроля и э, любовью, в том числе к себе и доверием к тому кто ты есть и ценностью того кто есть ты без попытки все время сравнивать все время стремиться к каким-то планкам, которые не факт, что в принципе тебе подходят. Да? То есть зависть блокирует сердечный центр. Поэтому я хочу вам сказать, что если вы фиксировали у себя ранее эту эмоцию, это чувство, что вы ощущали зависть, я рекомендую вам обязательно вот в рамках этих практик этой недели выписать эти свои состояния, проанализировать их, почему вы завидовали именно этому человеку, что конкретно в этом человеке или процессе или ситуации вам хотелось примерить на себя и почему вы позволяете себе себя обесценивать. Человек, который завидует, блокирует себе сердечный центр, соответственно, он перекрывает доступ своего, своей системы к бесконечному пространству единого процесса информации перекрывается доступ к своей творческой потенциальной энергии и такой человек лишает сам себе кислорода по сути сам себя отрезает от заправочной станции которая дана каждому из нас по праву рождения не завидуйте, не завидуйте, любите себя, уважайте окружающих. Через открытый сердечный центр вы всегда будете чувствовать единство с миром, при этом без потери самоидентификации. И это большая награда, это большая радость. Когда твой сердечный центр открыт, у тебя очень легкая потоковость перемещения и э, трансформации, и перемешения всех видов энергии. На уровне сердечного центра происходит усваивание всех видов энергии. С помощью своего открытого сердца мы способны наслаждаться и впитывать энергию из пространства, быть алхимиками, алхимиками своей жизни, брать ее из созерцания, из прикосновения, из воздуха, из любования, из телесного наслаждения, наслаждения всех видов, энергия в том числе еды, питья, сна трансформируется и аккумулируется и трансформируется именно в сердечном центре. И, конечно же, это та такая... Это тот сосуд, который накапливает наши эмоции. Если вы блокируете себе свой сердечный центр э, недоверием, например, потому что было какое-то предательство, а предательство когда приходит, когда вы что? Что? идеализировали, да? а потом очаровывались, а потом разочаровывались. Для того, чтобы у вас не было этих ситуаций, э, все, что вы представляете, все, что вы хотите, все, что вы ожидаете от кого-то или какого-то процесса, должно быть вами проговорено, договорено и написано. Не занимайтесь домыслами. Никогда не занимайтесь домыслами. Ваши домыслы это э, что? Проекция чего-то предвзятого. А откуда берется это предвзятое? Это что-то, нечто взятое из себя, предвзятое. Это какое-то представление, догадка, домысел. Это не есть истина. И на основании вот этих домыслов, ожиданий, каких-то очарований, представления о правильном, мысли о том, что человек думает так же, как и вы, или же обязан так думать, или чувствовать, или делать, создаст вам обязательно разочарование. Не навязывайте людям таких ролей и не берите на себя роль условного какого-то ожидателя, критика и судьи. Я повторюсь, никто никому ничего не должен, если это не проговорено, не договорено, и если в каком-то процессе или ситуации не происходит синергии, то есть взаимодополнения да, и обмена, то, скорее всего, тот, кому вы навязали какие-то роли или функции, просто не в курсе, абсолютно не в курсе, что ему в вашей картине мира нужно чему-то соответствовать. Этот центр сердечно является активным, то есть отдающим у женщин и пассивным, принимающим у мужчин. И та практика, которую я хочу вам дать сейчас, как активизация этого центра, может проводиться вами как утром, так и вечером. Вы можете проводить ее и утром, и вечером. Кому очень хочется, прям хочется сильно ускорить процесс очистки своей анахаты, делайте и утром, и вечером, и в течение дня. Единственное, что я повторюсь, всякое исцеление происходит через актуализацию и э, обострение. То есть, если у вас, э, вы затронули работу с анахатой, полились все виды эмоций, которые вы там накопили, все виды обид, которые еще и поднимались, вместе с проработкой всех центров, начиная с Муладхара, вверх, и выходили наружу, проявлялись, то не удивляйтесь. Пускай вас это не пугает, это раз. Во-вторых, у вас есть пространство, на которое можно опираться. Когда есть круг единомышленников, можно даже мысленно обращаться за поддержкой к кругу, который вас ведет, сопровождает по пути марафона, и человеку становится легче входить в свои ситуации, проживать их и выходить из них. Человеку, у которого высокий уровень эмоционального интеллекта, имеет очень чистый сердечный центр. Потому что не существует ни одной эмоции, которую его система накапливает и складирует. И не существует ни одной эмоции, на которую его система реагирует персонально, не имея возможности тут же трансформировать и выйти из ситуации. Все выдаются научиться выходить из тех ситуаций, в которые вы попадаете, научиться очищать сразу свое сердце и продолжать двигаться дальше, не обременяя себя балластом ментального груза. Итак, что вы делаете для очистки своего сердечного центра? Эта практика очень похожа на медитацию тонглинг, которая есть в даотских буддийских таких духовных практиках она похожа я расскажу ее физику процесса и рекомендую вам пользоваться этой техникой для себя и для своих близких поскольку наши сердечные центры в основном заблокированы если заблокированы в рамках этой жизни то они страдали в нашем самом раннем детстве как раз благодаря нашим самым близким людям то есть это отношение с мамой, это отношение с папой или же с теми людьми, которые исполняли эти роли будем говорить с мальчиками или девочками мужчинами и женщинами ну или МЖ как проекция мамы и папы и Именно с ними, с этими людьми, с этими образами я рекомендую вам поработать эту неделю через эту практику. Итак, вы актуализируете свое сознание на сердечном уровне, то есть спускаете сюда себя мысленно, проговариваете несколько раз «Ям», и можете положить даже руку сюда на сердце, чтобы чувствовать вибрацию. Делайте 10 глубоких вдохов и выдохов. Визуализируйте здесь у себя зеленый цветок, можно так, или же зеленый конус, или же зеленый шар. Раскручиваете эту воронку по часовой стрелке. И параллельно с этим вы раскручиваете по часовой стрелке свою воронку над коронной чакры над своей головой. Для этой практики вы представляете, например, маму перед собой или папу. И учитесь взаимодействовать с этими образами, с этими людьми, как фантомами, на сердечном уровне. Если у вас есть, а у нас у всех есть, частичные следы или реальные обиды и блоки на сердечном уровне, я хочу, чтобы вы научились делать это с мамой и папой, а дальше сможете делать с кем угодно. И вот вы представляете перед собой, допустим, свою своего отца, и э, спускаете вниз на своем вдохе, на каждом вдохе, вы проговариваете, я на каждом вдохе всасываю энергию золотого луча через свою макушку, она спускается вниз до вашего сердечного центра, вы можете сделать контрольную программу «Будет тепло», когда она дошла до сердечного центра, вы почувствовали тепло между лопатками или в области сердца. И при этом на вашем вдохе вы из сердечной области вашего отца представляете темную такую воронку, которая исходит из его сердца и всасывается вашим сердцем, вашим сердечным центром. Всасывается. То есть на каждом вдохе вы всасываете из Отца сердца в свое сердце что-то, нечто темное или серое, а с небесного портала вы всасываете золотой луч. И эти оба луча попадают в область вашего сердца. И на каждом дальше выдохе вы делаете выдох и... Представляете воронку в своем нижнем центре, в строго вертикальном центре вниз в муладхаре или из стоп своих ног. Вы представляете, как тоже есть воронки, которые позволяют сбросить то, что вы взяли из темной из сердца вашего отца, сбросить из нижнего портала, из, из нижней чакры в землю а при этом то, тот золотой луч, который вы взяли из верхнего портала пошел на вашем выдохе на вашем выдохе пошел в сердце вашего отца по сути, что вы делаете на вдохе отсюда отсюда взяли и отсюда взяли это на вдохе а на выдохе Туда отдали и туда отдали. Только темные вы отдали через себя в землю, а золотой луч вы отдали через себя в в сердце своего отца. Можно представлять его и зеленым, если хотите. Можно оставить его также взяли золотой и отдали золотой. Можно представить, что вы взяли зеленый и отдали зеленый, для того, чтобы не путать свое сознание. В любом случае, что будет происходить? Если у вас с вашим папой, например, или мамой были когда-то в детстве конфликты, которые оставили следы в виде обид, даже забытых, которые вы не помните, а если помните, помните то тем более, то эта практика позволяет очистить отношения между вами, эта практика позволяет очистить вас, да, вам очистить вас, свои тела, свои тонкие энергоинформационные тела и ментальный груз, как отпечатки, как следы уйдет из вашей системы. И если у вас стояла, например, обида на папу, а вы женщина, то эта обида, которая живет в вашем центре, она все время притягивала к вам ситуации, где вас могли обижать мужчины. Они Приходили эти ситуации только с одной целью – вытолкнуть из вашего сердца да, эти блоки, то есть трансформировать. И они приходят, и приходят, и приходят постоянно. Какие-то ситуации, возможно, если вы мужчина, например, а у вас есть эта обида на отца, то у вас могут происходить предательства партнеров мужчин, постоянно какое-то разочарование, разочарование, разочарование ваших бизнес-партнеров, ваших сотрудников мужчин, ваших друзей, ваших коллег. Поэтому это бесценные практики. Если у вас та же самая ситуация с мамой, аналогично... Очень часто накапливается в том числе непринятие себя, не любовь к себе. Если нас много критиковали, мы эти обиды даже своих родителей накопили, складировали и э, живем с ними, живем и там нас идеализировали, например. Наша мама думала, что мы должны быть вот такими, там мы были другими, это было ее, было ее разочарование после очарования. Но она выражала свое какое-то непринятие меня, например, и при этом шло блокирование у нее на манипуре, потому что это центр контроля, и у меня на анахате. И также на манипуре у нее и на анахате у меня. То есть, смотря куда я приняла эту эмоцию. Если это была эмоция обиды, непринятия, за само, запрета какого-то, да, вот, когда идет вот такое дальше взаимодействие с, мир, с миром женщин. То есть женщины часто не принимают свое тело, свою природу, потому что ну, вот когда-то они выступали для кого-то вот таким вот разочарованием. Поэтому э, эта практика очень сильна, и я повторюсь, вы можете делать ее как утром на час день, так и вечером, или же когда вы осознали какую-то конфликтную ситуацию, тем более. И как долго делать эту практику? Пока вам хочется, я так скажу. Но если идет острое состояние, например, вот сегодня даже моя подруга, ученица обращалась с вопросом, как помочь человеку на расстоянии, то в острых состояниях, если вы хотите исцелить кого-то, забрав его печаль, болезнь, трудность, какую-то кармическую ситуацию или обиду, то я делаю эту практику минимум 14 минут. То есть я засекаю просто время и дышу, визуализирую образ этого человека и таким образом исцеляю его. Медитация Тунг э, есть, ну, это такая похожая форма, вот то, что я сейчас рассказала, это, это по сути очень целительная практика, которая позволяет не только очистить вам сердечный центр, но и расширить его, открыть вас, э, вам, открыть вам мир в его единстве. Эта практика позволяет раскрыть в себе великодушие, благодарность. Э, вот те люди, у кого проблема с благодарностью, у кого не получается служить искренне, от сердца, у кого есть э, хромота в понимании, что такое безусловно, когда вам сложно, да, вот безоценочно воспринимать мир, когда у вас не получается не критиковать, работайте с такими практиками, выберите себе людей, которым вам кажется, что им не помешала бы помощь, да, вот чья-то помощь в работе с их жизнью. Если вы будете работать с кем-то другим, кроме мамы и папы, или кроме тех конфликтных реальных ситуаций, которые у вас были, а просто вам захотелось кому-то, какому-то вы увидели, что есть человек, который нуждается в поддержке, и вам хочется совершить ему поддержку через великодушие, с помощью этой сердечной практики, то я рекомендую проговаривать обязательно экологичную фразу, Такую фразу, которая звучит приблизительно так, если эту энергию ты, душа, дорогая, принимать не хочешь, не желаешь, пускай она уйдет на исцеление нашей планеты. И тогда э, ваша практика никому не повредит, и она не выступит, э, скажем так, чем-то, что способно быть идти в ногу не в ногу с пространством и божественным замыслом, замыслом а, а повредить, да? то есть смотрите, когда мы пытаемся причинять кому-то добро, давать советы, бежать за человеком со своей любовью, да, вот, навязывать ее, это также блокирует сердечный центр. Есть, есть такая книга прекрасная "Путы материнской любви" автор Анатолий Некрасов, русский психолог, я очень ее её... Советую, и, конечно же, я очень советую, рекомендую а, вам всем, всем приобрести и и читать, и применять, использовать советы книги, автором которой является Майкл Роуч, это книга Алмазная, вернее, простите, ну, алмазная мудрость тоже, но книга Карма любви называется. Карма любви замечательная информация, квинтэссенция опыта и древнего истинного сакрального знания. Я сама применяю в своей жизни свои практики, рекомендации этой книги, в том числе этой, и вам советую. Дорогие друзья, в принципе, я не думаю, что у вас возникнут проблемы и трудности в работе со своим сердечным центром. Но я хочу напомнить, что если вдруг у вас какие-то ситуации происходят, и что-то с вами случается, и вы ищете подсказки, обязательно пишите в нашей группе. И наши мои ученики, наши семинаристы вам дадут много-много полезных рекомендаций. Советов. С вами была Заверуха Ирина.